Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня выходит новый бой. Дело в том, что сегодня я играю у другой страничке и повышаю ему ранг, и решил снять новый бой для вас. Этот бой выходит очень быстро, после предыдущего боя. 53-й бой будет у меня по счету. И тут у меня команда 2 бронера и два атакера. Тут у него есть Боргенстян улучшенный, который последний. То есть это очень хорошая вещь, ребятки. У меня его нет на основе, потому что я не собирал его. Я уже собрал. Моргенштерн хороший. Тут они него, кстати, все эпичные вещи. Я, как-то, помню, снимал же бой с этой странички. Еще раз снимаю, ребята, на этой истории. Бой. Так, смотрим. Вот я одел сюда эпичный респиратор, эпичный зменный посох. Вместо ворона, Потому что ворон, Он, во-первых, яростный у него. Во-вторых, -втор -во как бы у него минус броня, вот это вот. Мне это просто кумарит, ребят. Минус броня его очень быстро бывает, хоть у него и регенерация. Но она и то маленькая, ребят, поэтому смысла нет. У него тем более каменного молота поставить на ворона. Поэтому я делаю эпичный респираторы, и эпичный змейный полос. то вот так вот. Тут у меня эпичный лик стоит, эпичный, э, по-моему, эпичный этот. Короче, все эпичный у него тут стоит, <laughs> я так понимаю. Мне же сегодня выпало все яростно. Я сегодня собирал, короче. Э, пересобрал ледяной щит, выпал яростный. Пересобрал. Что еще? Крепкий хирург собрал я. Ой, не крепкий, а жестокий, жестокий хирург я собрал. У меня в казне, короче, там обменял рубины, пополнили казну, обменял 170 рубинов охранить просто и пополнил э -э рубинчик свои, и, в принципе, скрафтал там вещи некоторые. На видосик снялся все, все, все свои крафты. Кстати, у меня в прошлом бою очень была яркость фиговая. Я ее слишком настраивал, настраивал. И получилось так, что я еще хуже сделал яркость очень у меня яркий, короче, бурминг в прошлом бою. Поэтому в этом базе я буду как-то меньше стараться яркости увеличить. Ну, в смысле яркость, это хорошая тема, ребята, просто я переборщил с яркостью. Поехали, писать новый бой, ребятки. Кстати, надо экран сделать побольше, вот такой вот, да. А, в смысле у меня браузер был не на весь экран. Так, наставка здесь нажал, да? Ну, как обычно, на ставку 300 идем, потому что некуда больше идти. Ну, на 2 по-моему, может сходить, можно попробовать. Но смысла не вижу никакого. Давайте сыграем в 2-2, Потому что давненько не было боев там. Осталось кем-то очень давненько не было. Я вообще писал бои на эти ставки и 5 наверное, и все. А остальные бои у меня на 300, на 15 все были. Так, качество ставим минимальное. Сразу же. Как обычно я хожу. Блин, э -э, синий. Кто у нас? Это чуваки. Э -э, тут у нас девятый ранг, тут у нас восьмой. Потерял соединение. Хорошо. Все хорошо. Вот теперь уже игра пойдет. Вроде бы. Что за хрень? У меня браузер опять лагает. Это уже ура. Это не уран, а этот браузер, который есть на моей бои обычно перезапустил браузер вроде все заебись так что он пытается сделать <смех> его поймешь что он пытается сделать я не понимаю а вынести с этого 100 э -э, гранаты вынести хочет кстати вынесет, да, вынесет но сколько он снимет себе Себе снял 300 хп и подвынос стал. Хорошо, чувак, хорошо это сделал, но... Подвынос стал, это очень плохо, потому что подвынос стал. Да, здесь мой персонаж, короче, остался носорогом еще. Твой хозяин. Это моя основа, короче, была какая то носорогом я играл, ну она уже теперь демон стал. Я. Моя основа стала демоном, короче. А тут сохранилось, видите? Потом взял меня в команду просто. Что он делает? Что он дебил, что ли, Что он делает? А, он топится, короче. Спасибо, чувак. Спасибо просто. Благодарю тебя за этот ход. Куда ты понес себя? Все, он сдался. Хорошо. Давайте на 15 пойдем. Давайте поиграем на всех ставках, короче, сегодня. Идем на 15, в принципе. Потом на 300 пойдем. Потом пойдем на выживание. Сходим еще. И потом сходим куда-нибудь еще. Посмотрим. Мой первый ход. Заебись так. Надо давайте выносы сразу. Ой, блин, тут uh, я что-то не успеваю ничего лагает просто. Че лагает, ребята? Я не понимаю, что не лагает? Я в шоке просто. Почему такие лаги? Откуда они берутся вообще? Откуда, блять, откуда их не было? никогда с этого браузера, с ураном Ой, с урана, блять, с Яндекс. браузер. Никогда их тут не было, этих лагов. Так, ставлю охранника здесь. наша случайно Надеюсь, вынесет то, что. А луч есть вообще. лучше есть. Фу, улучшенный, блядь. Я забыл то, что у него все улучшенные. Ой, бля, давай, давай, давай, давай, давай, лети. Так, ну вынесли мы этого демона, в принципе, который он тащит. Демон тащит этот. Осталось у него сколько? Тоже один демон, и асорок, и собака сраная. 700 к какой-то. Рубинка, кстати. Рубинголик он взял. Я пытается вынести, да? Ну да, вынести, конечно же. Там изичный вызов я не знаю, может быть плохом, чтобы не вынести. Без траты хода даже может спокойно. Да, без трата хода. Да не без траты, хорошо, не без траты хотя бы. Спасибо, черт, не без траты. надо что-то делать. Я не пойму, что мне происходит, ребята. Вообще не пойму, что у меня. А он сдался, что ли? Серьезно? Рубиновая лига, Мазуркин сдался. Давайте еще. На 300 теперь сходим. Потом сходим. Еще куда-нибудь на выживание мы сходим. Ну и, в принципе, ставок у нас больше не остается. У нас основные ставки это 15. 300 это x2. А выживание так побаловаться чисто, вот я скажу. Ну, скорее всего, затащу, конечно же, я тупой выживание. Что за бред? Я не понимаю, блин. То ли браузер надо. Да, да реально перезапустить, я не перезапускал Борозера, я просто этот перезапустил Бандикам Замедляем, короче, этого Нахера ставить... Пиздец, нахера ставить этого ученого на... Носорога Нахера Надо змеиный посох ставить, не знаю, блять, что-нибудь еще ставить Но никак не ученого Все рубинка, смотрю Вообще все рубинка чисто Пиздец. На самом деле, ребята, очень много кто взял уже рубин в лигу Что у меня просто морозит еще или пучи, да? да хочет максимальный урон сделать мне. Но.. У чувака получается, не или мас отморозится. Давай себя за урон. Ну блин. Я, конечно, переход дам, наверное, да? Почему мне жрать переходы эти? Или не стоит переходы, давайте. Давайте переход, на надо, надо убить этого носорога. Сколько у него атаки? У него, наверное, 30 атаки, да? Сколько у него атаки? Да, у него, видите, не полная атака. Какой-то перс. Чувак, это странный вообще, какой-то перс. Вот. Может с разрядника сейчас его какой-нибудь уебать просто, вот с разрядника, ребята. Просто уничтожить его с разрядника. Да где он? Нет разрядника ни Я забыл то, что у него не весь арсенал. Нет разрядника такого какого-то там. Зачем же тогда Моргенштерн этот супер разрядник, Моргенштерн, если разрядника нет? Зачем, ребят, скажите мне? Нахера мне Моргенштерн тогда этот. Он нужен чтобы разрядником бить, а не просто так побаловаться. Им. Да ну нафиг. Он тоже переход дал, конечно же. И меня, скорее всего, добьет, да? Да, добил. Ну, естественно, добил. А что вы думали, Я не добил, что ли? Добил, чувачок нас. Так, ну что мы делаем? Я Гаскину, короче, ему сейчас пойду. Пойду Гаскину атакеру. Чтобы он переход давал второй хотя бы, да? А он даст его или нет, мне интересно знать. Если он даст, конечно, же, его, да? или не даст. Но если не даст, то мне будет лучше. Намного лучше будет просто... Хотя, не наоборот, ребят я сказал какую-то хуйню только что. Пускай лучше дает. Мне будет лучше. А, он решил вот эту хуйню сделать. Сука, как меня это бесит, ребята. Как мне это просто бесит, хрень это. Стазис. Тупой Стазис, вот реально, просто тупой Стазис. Кидаем месяц сек. И носорога. Вот носорога. Демона, мы замедляем сейчас его забурю ребята я просто забурю на переход с ним играть блин барыки разрушил мои коздел просто взял барыки мои разрушил нахера ну, чувак ну, не надо так делать сейчас его забурю просто просто если так у него есть да у него все вроде улучшено ребят весь, весь арсенал просто у него разрядника нету да а так у него все есть почти что чувак все купил вообще или, может, есть разрядник, просто я не увидел его. Может, он в другом месте стоит. Надо было арсенал настроить, вот что я не сделал. Не настроил арсенал просто, вот я чуть не сделал. Так, ну что? Что, ко мне пошел, что ли? Да ладно, не надо ко мне идти, чувак, пожалуйста. А, он за... замедленный, как он что ничего... сделает? Мне ничего не сделает. Но он может, кстати, что-то сделать, прикрыть там кого-нибудь там. О, Он хочет вынести, хочет вынести, серьезно, братан, да как ты вынесешь, ну никак, тут на шару только если вынесешь Как ты меня вынесешь, все порты тратит Давай на шару, на шару бей Он бурит меня, а кто уродец, самый уродец Не бури, ну не надо бурить Вот и все, вот и все, не бури меня Всрал арсенал и не забурил ни хера Ну переход, конечно же, я дам Возьму сразу же экстренный, возьму на ложку и биминочки. И вынесу его. Надо выносить, ребята. Надо выносить. Не сражение я там под вынос ставил. Знаете, в чем прикол? То сейчас вот я трачусь, так вот, трачусь, трачу. В конце скорее всего поиграю, Потому что у него архиварус, Из архивариуса проиграю. Потому что он может затащить реально в конце архивариуса. Ну я вынесу хотя бы одного демона сейчас у него. А вот этого робота, короткого, который за заду, то его тоже очень легко. Вынести, ребята, на ХП даже можно добить спокойно. Надо постараться, пока. Все, хорошо. Вынес. А дальше кто ходит? Да, нас Типичный раб. Типичный раб. Но мне, конечно, повезло, ребята, что меня не заборил. Это я не спорю. Это я не спорю просто. Что он пытается сделать? Барьерами откинуть мне? Да ладно, не надо. Не откинешь. Сколько у вообще на У него вообще ноль портов. Это хорошо. Перчи нету. Нет, перчи там есть, но она внизу. <губит> что ты пытаешься... Что он хочет сделать? Вынести серьезно? Братан, я сейчас прикрою. И все, сейчас. А может, я вынесу его, кстати, или нет? Да нет, конечно, ну что. Но там можно, но там очень сложно, ребята. Да? Можно играть пушку как-то постараться. Я так и сделаю, ребята. Я, в принципе, вынесу его, да. Я точно знаю, что я вынесу его, потому что... Я просто уверен в своем выносе. Просто не знаю почему, но я что-то уверен. В нем. Главное успеть. Вот так вот балочку ставлю как-то. Играй пушка. И вынесу же, Да. Я был уверен в выноси. Ну, это везение просто уже. Это везение, ребята. Это просто везение. Это рабское везение просто. Ну а что это может быть еще? Везение раба. Ну там просто видите, какая хрень произошла. тоже просто спился там где-то и все. А так бы я сейчас выиграл точно его, и все. Так у него шансы теперь есть, ребята. Что ты хочешь сделать? Он тратит арсенал еще. Две минус потратил. Алхимика не трожь моего? Пожалуйста. Алхимика не трошь, скотина. Вот, прослых вот на заземе. Не трожь химика моего. Собака. Гослуча. Что? Узишка? Какая нахрен узишка? Какая нахер узишка? Ты чё, чувак, брендил что ли совсем? Так, тихо, тихо, тихо. Там зазема у нас стоит. Совсем страх потерял. Узишка ему. Да, конечно, я тут хоть не всрал. Так, ну что мы делаем? Наверное, закрою. А что мне еще остается делать? Он взялся этот лик эпичный, да, мой, который был. Ну и это как плохо для меня-то, То что лучше бы это был, кстати. Хотя, если нет, это даже хорошо, с одной стороны. С другой стороны, конечно, плохо, потому что он быть будет меня. Лучше было это, конечно, повязка повязкой Кунзе. Но он травится теперь, это хорошо. Сейчас он ходит, я гаскиным потом. А этому ну, как-то под вынос стоит, как надо эту шлюху. Как я постоит под вынос? Твоя раба? раба. Не, ну реально, как постоить под вынос? Да что ты, чувак, делаешь, Что ты делаешь? Что ты вообще мутишь? Не мути, хрень. Не мути, чувак. Не мути. Так, так, так, так, так. Может ты хп архиварился? А чё ребята? В чем прикол? В чем проблема, точнее? лучше, чем были меня. А ошибка в этом. В этих, в этих ходах. Заземы, ребят. Мне просто бесит заземы этот. Возьми а, меня. О, поменял, чтобы не травиться. Типа что, да? Что он делает? А, на урон. Братан, зачем? гаскинуть блин как хорошо зауронил то скотина просто скотина ну давайте тогда выберемся тут как-то о сломал зазем хорошо как раз просто было нужно что кинуть да в принципе газ можно то что у меня урон к яду есть у этого ушли огня урон к яду вот какой-то есть там 40 процентов что какой-то нормально урон к яду в принципе есть можно в принципе газ кинуть спокойно посмотрим как он будет травиться мой персонаж или нет смотрите травится 4 хп снимает э, сатана а если был бы легендарный змели пост то не травился бы о чувак переход дал последний хорошо хорошо она ну, ложка есть у тебя есть ну, ложка еще спасти можно будет еще у него как его поставить по так грамотно если по короче его не, не спас никак не знаю как вообще. Неспонятно. Без Без понятия вообще. Так. чё-то я заговариваю сильно, мою Не знаю почему. Аромана пучкой. Убьет, что ли? Да ладно, не бывает, Пожалуйста, не убивай. Вот и все. Не трошь. Все, газ стал. Молодец. Вот и стоит газу. А как мне его поставить под вынос, ребята? Архивариус. Как? Как? Вот скажите, как? Подумать как. Потому что Ну блин, может арбуз кинуть какой-то там. Давайте арбуз кинем. Мне кажется, что я по поставлю под он Нормально так, арбуз кину. Есть шанс после я потом вынесу, но. Не факт, ребята, не факт еще. Просто говорю, что есть шансы, но не факт. Вот теперь есть шанс, ребята. Минка ледяная. И вынос будет. Минка, минка ледяная и вынос будет. Так. И меня подману скинуло. Отлично просто, шикарно. Попробуй самый. но поле нет, кстати, у него балки есть. Балки у него вроде были, да. Да, у него две балки еще есть. Братан, нет. Я тебе не, не верю, что вынесешь. Но, там, видите, еще внизу карта есть. Он не вынесет никак. Еще ворот может быть. А, так туда может быть. О, минку тонуло хорошо. Не, братан, никак. Ты себя оставишь под только еще и все. О, жрет, жрет, жрет, смотрите, жрет. Рак. Обоссанный рак. Просто обоссанный рак. И прикрыл еще. Ну, в принципе, так подумать, то я вынесу его. Нет, не надо только так делать. Да не, никак не вынесет. Если только туда чуть чуть плохо, тогда да. Надо было в другую сторону, чувак, бить. Куда ты бьешь? У него был шанс, надо было в другую сторону поступить и все, у него был шанс, ребята, на вынос. Теперь я тебя выношу. Вроде как, да, выношу. Я бы взял Юс, но что то не хочу. Зачем ей Так, вот тут аккуратно, ребят. Тут вот надо аккуратно вообще. Надо кинуть портик аккуратненько. Разминировать. Кинуть лед. Я сам, конечно, тут под вынесенным стану. Ну ладно, не Главное, что вынесу его, что... Надеюсь, вынесу же. Давай, давай, давай, давай, давай. Да, вынес. Все. Отлично. Два перца против... Нет, три перца даже против одного перца. Надо алхимика спасти. Главное, что алхимика спасти, ребята. Атака так обявит то, сто процентов как выигрывает. У меня еще два блока есть. Не, только не алхимика, чувак. Только не алхимика. Не вынаси алхимика, пожалуйста. Не трогал алхимика, пожалуйста, моего. Не трогашь. Алхимик должен жить весь бой. Это элитный перст, ты Алхимик. Минус два он, конечно, не даст, но у нас минус один даст, то не дал, Все. Все, не дал, чувак, минус один. Теперь, теперь. Ну ч ⁇ мне переход дать? Вот, у меня переход, да, есть, в принципе, переход, но я не дам его. Ч ⁇ мне переходить? Вот, если я могу просто сейчас прикрыть хорошенько. То он не вынесет никак уже, все. Я сейчас прикрою так, что он не вынесет никогда в жизни. У меня есть поле там, барьер, охранники есть, еще. Никогда в жизни чего-то не вынесешь. Вот никогда в жизни и все. Нужно быть, не знаю, везуночка, наверное, каким таким, чтобы вынести телевизор как ибо него он заюзит конечно же это понятно либо точно заюзит, но у меня еще живет этот перс с сих пор да смотрите вдруг он сейчас выживет реально вот еще смотрите он заюзал гандон тупая вот не знаю вот как таких морозить в игре держит просто я не знаю чувак знает что проиграет и юзит все равно тоже юз есть что я не юзл зачем мне юзать ребят я так выиграл я блокину и все сейчас кипись да а химик против этого зарачит мне да да конечно он тут. так у меня еще барк есть да должен быть я охранник кинут блокинут под себя Вот ты не тебя никогда в жизни, чувак. Тебе только блоки рушить и всё остается. Чё нет по минам? Ноль бин у него, ноль балок. И него ничего нет для выноса. Ничего просто. Барьеры есть? Барьеров нету. Охранников нету. Ранцев нету. Портов нету. Я тебя заморозил, блин, и всё. Ты не сдвинешься с места никогда в жизни. Только если флис опишешь. То флис не отреганет тебя нифига. Весь арс срал, чувак. У него только бедар есть и всё. Арбалет есть ещё он. Нечем просто тебе обнести меня, нечем просто, чувак. Только забурить, -то, только максимум. Только забурить. Этот бой будет недолгим, ребят, потому что не хочу долгие бои писать. Вообще не хочу. А, вот он свой блок кинул теперь. Надо рушить этот блок, ребят, надо рушить этот блок. Блин, и сам отсюда не буду тебе никогда в жизни. Вот ну, пиздец. Так. Охранник сейчас тут. Балка базука есть, да? Хорошо, есть. Ладно, я это даю Атомку свою. Ой, не атомку эту. Да какого ты разрушил, нахуй? Фух, разрушил конечно. Давай еще блок, еще блок. Ну, конечно, не могу срать ребята, уже теперь. Отсюда выйти не могу, просто нормально. Чем можно его сейчас зауронить? Так, стоп, я его... Что он пошел делать? Что он пошел делать, реально? Что, выносить хочет меня? Как? С чего? А, паука, типа. Ну да, умно. Ну, вот так сделаем, короче. Ну, не знаю, меня не вынесет, нет, никак. Ну, вроде никак не вынесет. Сотку дали, ясно. Ясно, ясно. Смотрите, какая мразь, а. Сотку. Юсом или Надо было вот как-то, не знаю, думать как-то раньше. Не дадим шанса ему никакого. Кто а у него уже шансы так есть? какой перс? вот реально перс. Но ну, с ними, конечно, лучше намного. Сейчас поле пропадет, пропадет и все, чувак. Не надо его как-то не знаю. С паука спрыгнуть что будет, ничего? Вынесет меня, да, скорее всего, да, скорее всего, вынесет меня. Мне, скорее всего, выносит сейчас как-то. Как? Что как? делать? 10 сет кидаю. Не знаю, что еще делать просто. Все меня вынесет, да, на шару. Арбуз кинем какой-нибудь. На арбуз не затащит, ребят, никак. Только не иди никуда. Только не уходи никуда далеко. Братан, пожалуйста, не надо. Вот, сейчас это верт откроется. Верт будет. Верт, верт, верт, верт. Все, выношу. Только точно, ребят, только точно выносить надо его. Только точно. Так, аккуратненько. И раз, два патрона сейчас надо. Можно по одному даже. Все, вынесу. Ну вот, сыграли мы сколько-то боев. Там уже почти ран повысили ему. Давайте еще сыграем, в принципе, один бой. Хотя нет, давайте уже не будем, потому что я же записал бой. В принципе, три боя записал. Нормально, думаю, это нормально. Поиграли мы на FDX2, на 15 и на 300 поиграли. В принципе, неплохо. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!